Приветствуем вас на канале Атас с хорошей новостью. Начиная с версии 5.7.33, в платформе будет работать более совершенный интерфейс панели для ведения торговли, которая называется Chart Trader. Чтобы открыть панель Chart Trader, воспользуйтесь горячей клавишей T или соответствующей иконкой в верхнем меню. Прежде всего, если у вас не подключен активный счет, на панели чарт-трейдера будет отображаться предложение установить коннектор со ссылкой на инструкции, как это сделать. Когда же счет будет подключен, откроется обновленный чарт-трейдер. В самом верху находится выпадающее меню с выбором счета, с которого вы будете вести торговлю. Ниже – настройка типа маржи. Ранее мы рассказывали об этой возможности для торговли на биржах криптовалют. Еще ниже – форма для выставления ордеров. Она реализована в виде трех вкладок – лимитные ордера, маркет ордера, а также дополнительные ордера, список которых зависит от конкретной биржи. В форме выставления ордера появились новые возможности при указании объема ордера. В данном случае объем ордера можно указать как в биткоинах, так и в стейблкоинах. Также добавился ползунок для указания объема ордера в процентах от размера счета. Это очень практично, если вы работаете на разных рынках. Также обратите внимание на меню срока действия ордера. Он может быть отменен как вручную, так и автоматически, когда закончится день. При наведении мыши на кнопки «Buy» или «Sell» появится подсказка, которая поможет убедиться, что ордер заполнен правильно. Остальные элементы панели Chart – такие как кнопки закрытия позиций, меню защитных стратегий, кнопка включения торговли с графика, остались без изменений, однако в результате обновления они стали находиться чуть ниже. Надеемся, что вы по достоинству оцените нововведение в интерфейс и ваша работа с платформой Atas станет более комфортной и результативной. Следите за обновлениями и спасибо за просмотр!